смерть похожа на ветер хочешь узнать куда он себя? всем привет это подробный гайд на лисина в этом видео мы разберем его скиллы сборку его комбинации как надо гангать и как надо защищать лес погнали лисин является одним из самых сложных одновременно и самых сильных персонажей в этой игре его потенциал раскрывается в середине и в начале игры один из самых лучших гангущих героев как таковых контрпиков у Лисина нету, но его можно переиграть. Ну, есть только один чемпион, против которого Лисину неприятно играть. Это Олов. По причине иммунитета к контролю. Кто вообще такой Лисин? Немного разберем его лор. Лисин. Мастер древних единоборств. Принципиальный боец, готовый сражаться с любым противником с помощью силы дракона, который он смог себе подчинить. Пассивный навык. После использования любого умения ваши две следующие автоатаки будут ускорены и восстановят вам энергию. Первый навык. Вы кидаете метку. Если метка попадает по противнику, вы можете нажать на скилл второй раз и подлететь к нему. Одно из ключевых способностей элисина, позволяющее ему гонгать и быстро передвигаться по карте. Идеально. Вторая способность делится на две фазы. Первая фаза Лисин прыгает в указанную местность, если там находился союзник, вы получаете щит. Потом, при втором нажатии этого навыка, Лисин усиливает свою следующую автоатаку, и она восстановит вам здоровье. Ваши базовые атаки сокращают КД этой способности. Третий навык. Лисин ударяет по земле и раскрывает невидимость. Например, Акалия уходит в свой туман, если вы упали третьим навыком, она уже не в тумане. Вторая фаза замедляет противников по области на целых 60%. Этот навык можно переместить с помощью вспышки. Ультимативная способность Лисин ударяет противника ногой и откидывает его назад. Летящий противник подкинет врагов и нанесет им урон. Очень много мувов с этим можно сделать. Ну что ж покупать на нашего лысого слепого чувачка. Есть на него две вариативности. Когда у вас сноубул, то бишь вы убили очень много противников, и у вас много фармы и обычная. Но начнем сначала с рун. Первую руну выберете завоевателя, ведь вы очень часто бьете противника. Этим хорошо стакая. Вторая руна даст вам дополнительный урон в начале. Хорошо помогает при забирании бафов. Следующая руна Титан уменьшит время, находящее ваше в контроле. И хорошо бустит ваше ХП. Последняя руна очень хорошо. Помогает вам играть по объектам вы же лесник. И из дополнительных навыков это, конечно же, кара. И, конечно же, вспышка. А пока начнем говорить о билде. Разберем обычный билд при средней ГПМ слотом покупаете йому, хорошо вбустит вашу скорость передвижения и урон. Поначалу. Потом берете ботинки в мак-защиту. Уменьшит время всех негативных дебафов, положенных на вас. Грейдите их в щит. Потом берете Бессмертие, вы влетный персонаж, вам нужно Бессмертие. Потом берете тройку, хорошо бустит ваш рун, потом стирают, добавляет вам еще выживаемость и дает вам хороший щиточек. Потом берете облачение духов, оно повысит ваш архил от второго навыка. Хороший билд для средней игры и для начинающих. Теперь билд, когда у вас идеальное начало, и у вас очень много фрагов. Вы покупаете ботинки в Аджор и также грейдите их в щит. И место для облачения духов вы берете Танец смерти. И он хорошо повышает вашу выживаемость, ведь когда у вас меньше 30% хп, весь входящий урон будет делиться по 3 секунды. С этим билдом у вас будет еще джорчик, вы можете это очень хорошо драться. В принципе, из этого можно узнать, что такой персонаж, который влетает, выпинывает, дерется, выживает и отжирается. Он не супер дамажный керри, он идет более такой плотненького. Танчика. Да, при создании этого видео нам помогал очень хороший Элисина Мейнер, и сейчас вы посмотрите еще немного монтажа с ним, с его геймплеем. Ну осталось разобрать самое лучшее, укусное, сладенькое, это вариативность его умений и применение их в определенных ситуациях. Поехали! Первая комбинация. Одна из самых простых, но эффективных. Кидайте первый, летите на первом, вторую ему за спину и пяточку. В лучших случаях это должен быть корм, но там конечно же по ситуации. В каждой игре свои правила. Вторая комбинация уже будет посложнее. Вы кидаете первый. Пока первый летит противника, вы к нему подскакиваете, на втором даете ему пятку и летите на первом. Эта комбинация используется для вырывов. Третья комбинация. Одна из самых распиаренных. Первый. И перемещаете пятку флешом. Не так сложно, посидите в тренировке. Эта комбинация используется идеально для высечения кора противника. Четыре комбинации используются тоже в большинстве случаев. Вы кидаете первый, потом второй к противнику, даете ему пятку, летите на первом. Эта комбинация очень хороша для высечения соло-таргета. Это одни из самых популярных комбинаций, которые есть на лесине. Сейчас мы будем разбирать, как надо защищать лес и передвигаться. Смодулируем ситуацию боя. В зависимости от расположения дракона в катке, вы начинаете фармить от той части леса. В данной игре дракон расположен снизу, вы начинаете фармить с красного баха, а если бы сверху, то с синего. Но, есть такая ситуация, что в развитии лесник слабее, например, этот рендомер, как показано сверху. Вы можете постараться его заинведить, но делать этого, конечно, не надо. По подивчению, там может оказаться вард, и линия дракона, либо линия обороны может вас закрыть. Пользуйтесь, но очень осторожно. Вот ситуация, дракон находится снизу. У вас на миду довольно пассивный человек, как Z. У них агрессивный Яса. Вы фармите баф, фармите птичек. Проскачки. На первом уровне берете второй, потом первый. Видите, что Яса запушил Z. Он, как обычно, там прыгает на крипа, вы можете прыгнуть через стену вторым, первым, и хорошо прохрасить его, либо забрать. Мы ситуацию, что вы его забрали. В основном, ИСУ дробанет, возможно, на вспышке. Но если он немного поставился и огреб в этой ситуации от Зеда, то вы, скорее всего, заберете или Син такой. Ветер пришел за тобой, ИСУ. И это, возможно, содействие или ФБ даже для вас. Вы смотрите на миникарты и видите, что линия дракона у вас запушена, вам нет смысла туда идти и Но видите, что линия барона... Не запушена. И наоборот пушится активно войной. Вы идете на синий баф. Забираете синий баф, выходите на войну и, возможно, ее убиваете. Дальше вы чистите лес до появления дракона. И всегда обязательно на все объекты стагивайте. Вот у вас начинается файт на драконе. Вы, если его выигрываете, спокойно забирайте дракона. Если нет, то старайтесь засмайтить его. И всегда старайтесь засмайтить его. Вот вы забрали дракона, появили немного преимуществ, спушили там пару трудов и тому подобное. Вот есть момент забирания герольда. Вы забираете герольда, и у вас есть такой прикол Вот откатывается следующий дракон. Вы можете кинуть герольда на одну из линий и этим отвлечь противника. И пойти забирать дракончика. И этими действиями вы помогли задоминировать топ, выиграть бот и все в этом духе это конечно же моделирование ситуации победной, вообще все идеально, там команду противника плохо, вражеский лесник помойка. Так что если хотите научиться, играйте, наигрывайте и понимайте, что вы должны делать в лесу. Не просто ПКД фармить лес и делать полную зачистку. Выйти туда, посмотреть на карту или запущено, выйти туда, всегда ходить с лупой, чтобы светить вражеские ворны. Так что учитесь правильно играть в лесу. Так что главное... И шикарнейшие черты хорошего лесника это контроль, карты, забирание объектов. Так что мы смоделировали пару ситуаций, я рассказал вам то-то, комбинации. Ну в принципе можно считать, что гайд подходит к своему логическому завершению. Сценарий был написан Макоевым, я озвучил и всем пока.